всем здравствуйте давайте подождем чуть-чуть а, пока собираются гости кто уже здесь можете пока написать из каких вы городов стран я пока открою youtube и открою презентацию Ну, давайте начнем. Меня зовут Этери, я спикер в сообществе Изи вещаю на английском и русском языках, провожу презентации, воркшопы, лайфы и вебинары. Я ассистент основателя нашего сообщества Анатолия Илья, а также я сама вечный ученик. Я вообще считаю, что первое, что нужно, это всегда учиться и развиваться. Просто нужно уметь грамотно фильтровать информацию и знания, то есть черпать то, что тебе действительно необходимо. А второе, это когда ученик готов, то приходит учитель. Я сама использую с удовольствием курсы и вебинары на нашей платформе, чтобы развиваться как можно быстрее, расти профессионально, духовно, финансово, будь красивее и здоровее. сегодня мне хочется нашу презентацию с того, как появилось наше сообщество. Анатолий Илья, ему 39 лет, он бизнесмен, более чем с 20-летним опытом. Он практик, разработчик, профессиональный стартапер, эксперт в области блокчейн-технологий, ICO-эдвайзер, а еще он Семенин, и просто потрясающий человек с большой буквы. Он знает, как правильно ставить цели и как их достигать. И результат одной из его целей – это наше сообщество Easy Business. Почему появилась эта цель? Потому что в процессе становления Анатолия как бизнесмена, он, естественно, сталкивался с разными родами трудностями, препятствиями. В той или иной ситуации человек в течение там, его профессиональной деятельности может понять, что ему не хватает компетенции да, в какой-то области. И тогда ему приходится тратить свои ресурсы, это время, деньги, энергию, чтобы получить необходимые знания, советы, поддержку, найти своего рода менторов, наставников. Вот, а в современном мире такая холодная бывает реальность, что не всегда даже выложив там, крупную сумму денег, ты получаешь необходимый тебе результат. Это, собственно, является одной из причин, по которой было создано сообщество для обмена информацией и знаниями. Потому что когда у тебя есть среда, в которой ты можешь развиваться, черпать необходимые тебе знания, когда ты окружен профессионалами своего дела, которые в нужный момент тебе помогут, то скорость движения к твоей цели, она а, заметно возрастает, чем нежели ты будешь тыкаться, мыкаться и самому пытаться это разрешить. Сегодня и завтра я буду показывать вам сообщество, которое было основано на идее обмена знаниями, автоматизации бизнес-процессов. Это сообщество в котором Анатолий, я и все другие участники по всему миру, они имеют равный статус. Каждый человек, каждый партнер в нашем сообществе, он имеет возможность поделиться своими знаниями, наработками и идеями. Конечно, чем больше людей к нам присоединяется, тем большую ценность мы представляем. Поэтому я рада, что сегодня именно я могу презентовать вам проект, который вдохновил уже тысячу людей по всему миру, меня в том числе. Сообщество создано не только для того, чтобы делать бизнес легко, но и иметь доступ к современному образованию. Ведь мир, он стремительно развивается, появляются новые профессии. Некоторые профессии, которые существуют сегодня, к сожалению, может быть и к счастью, в ближайшем будущем уже будут не востребованы. Открываются нам новые знания, и теперь мы беспрепятственно можем общаться с нужными нам людьми по всему миру. Я начинала презентацию, я буду показывать вам слайды можете задавать по ходу пьесы ваши вопросы, я потом обязательно к ним вернусь. Я сегодня расскажу вам о главных аспектах, как мы росли, чем мы занимаемся. А завтра на воркшопе в это же время я уже покажу вам детальнее нашу платформу. Мы поговорим об инструментах, которые у нас сегодня есть. Изнутри посмотрим кабинет для работы. Так, давайте сейчас сделаю демонстрацию экрана. Окей. Okay. изи как мы ласково называем нашу платформу. Это стоят вопросы, эти вопросы стоят перед людьми по всему миру разных возрастных категорий. Как работать меньше, а доходов получать больше? Как построить успешный бизнес? Где найти для этого практические знания? Как найти именно проверенный источник знаний? Потому что информации сейчас очень много, некоторые не знают, за что хвататься, поэтому очень важно фильтровать и получать именно те знания, которые действительно тебе э, помогут и приведут тебя к успеху, как обеспечить себе финансовую независимость. Вот добро пожаловать в Easy Бизнес Комьюнити. Это действительно бесконечное пространство бизнес-вариантов. И сегодня и завтра я буду рассказывать вам, почему. Сообщество «Бизнес легко» создано, чтобы мы объединились в одно целое для обмена информацией и знаниями. Мы объединяем экспертов-практиков с аудиторией. А какие, Почему мы вообще интересны а, спикерам, бизнес-тренерам и экспертам? В первую очередь, это возможность делиться своим опытом и знаниями с десятками тысяч людей по всему миру, потому что, конечно, охват онлайн-аудитории в он миллионы раз превышает а, офлайн. Это популяризация себя, то есть повышение собственного статуса экспертности и узнаваемости. Это удобный и простой для работы бэк офис это личный кабинет, где можно управлять своими курсами, вебинарами, своим расписанием. Это доступ к обучающим материалам, это пошаговые инструкции к работе, это возможность расширения своих профессиональных связей, это возможность участия в оффлайн-мероприятиях и популяризации себя там. В скором времени это возможность продажи курсов, вебинаров, марафонов и личных консультаций онлайн. Также это возможность выстраивания и управления своей командой, естественно, как следствие дополнительный заработок. У нас высокотехнологичная площадка, то есть ее безопасностью и обеспечением занимается целая команда высококлассных программистов. У нас есть образовательная платформа, у нас есть Marketplace, и у нас есть бэк-офис, о котором я поговорю чуть позже. Так, сейчас, секундочку. Про Marketplace я вам сейчас расскажу, что это вообще такое. То есть у нас каждый день миллионы людей, они делятся своими рекомендациями. Рекомендации товаров, продуктов, каких-то проектов, правильно? И именно благодаря рекомендациям и отзывам у нас уже открывается возможность действительно пользоваться качественными продуктами. Хорошие рекомендации, они зачастую вообще бывают даже бесценными. На нашем маркетплейсе мы рекомендуем продукты, проекты, только вот проанализировав которые, да, сделав детальный технический анализ, собрав обратную связь, мы ими делимся, мы их размещаем на нашем маркетплейсе. Но помимо всего этого, мы даем возможность нашим участникам рекомендовать эти продукты и получать вознаграждение за рекомендации потому что хорошие рекомендации, они должны оплачиваться. То есть на сегодняшний день у нас есть большой выбор проектов и товаров на рассмотрение со всего мира, но э, только после детальной проработки мы их уже внедряем в наш marketplace. У нас на сегодняшний день э, в районе уже 120 с чем-то курсов это количество постоянно, это число постоянно растет, огромное количество вебинаров, у нас есть Академия Изибизи, то есть там можно а, посещать потоковые курсы. На сегодняшний день у нас есть три факультета. Это Институт человека, а, Институт финансовой грамотности и Криптоэкономика. И для максимально эффективного и комфортного обучения, обмена материалами, а, у нас есть специальные чаты, в которых преподаватели могут общаться со своей целевой аудиторией со своими учениками скидывать на домашние задания, отвечать на их вопросы. Но это сделано специально для максимально продуктивной, эффективной работы, потому что мы все ценим время каждого из нас. Здесь представлены топики, да, тема, на которой у нас есть курсы и вебинары. Это институт человека, психология, лингвистика, маркетинг и реклама финансовая грамотность, мотивация и лидерство, криптоэкономика, личная продуктивность, детская психология, здоровый образ жизни, нетворк-маркетинг. Все-все-все, что может быть интересно. Вы можете прокачать себя по всем восьми сферам жизни. Это для тех, кто знает, что такое колесо жизни. Это действительно крутой инструмент, об этом вы тоже можете узнать на нашей площадке. Это статистика за февраль. На сегодняшний день нас уже более 85 тысяч человек из более чем 152 стран. Сайт у нас работает на 8 языках. То есть я завтра вам покажу, как можно это все менять. У нас есть система автоперевода, то есть можно перевести сайт на нужный именно вам язык, чтобы вы могли работать в нужной для вас стране. Каждый день к нам присылают заявки, как минимум, два-три спикера. Здесь показана динамика нашего развития с мая 2018 года по февраль 2019 год. Ну, вот сейчас я вам говорила, у нас уже более 120 курсов на 8 различных языках. Вебинаров просто огромное количество. У нас действительно уже как телевидение свое я завтра вам покажу, Каждый день у нас там от трех до шести, наверное, вебинаров на разные темы, на разных языках. Это действительно очень круто. Особую гордость у меня вызывает, что это органический рост. То есть мы никогда не платили за какие-то рекламные кампании. Да? Наши люди — это самая главная реклама, которая делится нашим сообществом. И действительно, мы растем по всему миру очень большими Темпами. И то, что мы делаем, оно, действительно, оно нацелено на благо человечества и на благо каждого участника, и партнера нашего сообщества. Мы верим в то, что ты, если поможешь хотя бы одному да, человеку, то это уже ты проживаешь жизнь зря, а мы уже помогли получить а, меняющие к лучшему жизни людей, знания а, и делимся бизнес-инструментами с тысячами людей. Здесь выведена наша формула успеха. Знания в совокупности с практикой и с опытом, они приводят тебя к успеху. С опытом приходит осознание, что ты можешь быть кем угодно и делать абсолютно все, что ты хочешь. Когда ты попадаешь в экосистему с безграничными возможностями к образованию, развитию и монетизировать свои знания в построении бизнеса, которые тебе дают независимость, от других систем, компаний, то это уже успех. Это формула, которую я, например, распитала на себе. Что я хочу сказать? Что знания, они передаваться могут, а вот мудрость, она не передается. И получив знания, нужно сразу их применять, нужно сразу действовать, и тогда уже ты обретаешь свой бесценный опыт и мудрость. Мы стараемся мыслить завтрашним днем, поэтому... Мы даем курсы, мы даем инструменты, мы даем знания, мы делимся своим опытом, да, и это помогает нашим участникам преобразовать свое финансовое положение, да, осваивать новые гибкие трендовые профессии. Это приводит нас к успеху. Конечно, для каждого успех, он многогранен. То есть для кого-то успех – это улучшение своего финансового положения, да, выход на новые уровни дохода, для кого-то это расширение своего кругозора, приобретение новых связей, там, друзей по всему миру, налаживание отношений в семье, да? это эмоциональный интеллект, это улучшение физического и ментального здоровья. Очень у нас много курсов по улучшению здоровья. Я проводила вот в прошлой неделе действительно очень интересное и полезное интервью, конечно, спикеры, которые к нам приходят, это... Просто потрясающие люди и знания, это действительно бесценно, потому что я сама а, во время даже интервью тебе настолько много дают полезной вот информации, прослушав которую у тебя уже начинаются изменения. Я уже не говорю о прохождении курсов и а, занятий. Ну и чтобы, конечно, монетизировать свои знания в успешный бизнес, вне зависимости от того, где вы находитесь, чем вы занимаетесь, мы подготовили для вас технику, как работать 4 дня в неделю, 4 часа в день. Эта техника называется техника четырех шагов. Она выстроена именно на практическом опыте основателя сообщества Анатолия Илья. Его личное достижение благодаря этой технике – это команда из 20 тысяч партнеров и очень впечатляющий финансовый результат за один месяц. И теперь эта техника, она в открытом доступе для наших участников. Она находится в личном кабинете, в разделе со всеми документами. Я дальше вам расскажу, что сделать, чтобы с ней ознакомиться. Вот, поехали дальше. У нас в современном мире, конечно, все очень стремительно меняется, меняется. Тренды, сокращается срок жизни компании, и в том числе а, сетевых. Продолжительность а, бизнесов, то есть каждый день а, тысячи компаний открываются, да, но и такое же количество компаний закрываются. Почему? Потому что не хватает а, нужных знаний, да, а не хватает... А, знание, как грамотно управлять бизнесом, иногда открывается какой-то бизнес, который не актуален уже завтра. И также бывает так, что работая в компании, вы собираете свою команду, да, вы инвестируете туда свое время, энергию, свои ресурсы и уходите оттуда ни с чем. А Мы нашли для этого решение, это наш бэк-офис, с которым ваша организация, она всегда остается с вами. Бэк-офис. Ваш контакт, да, ваши э, связи – это ваше богатство. С бэк-офисом, изи-бизнес, ваша команда всегда останется с вами и может развиваться в любом проекте. С помощью бэк-офиса вы можете управлять своими контактами. Проводить презентации, ставить задачи и цели, использовать рабочие материалы, проводить аналитику. Это рабочий инструмент, который подходит каждому для работы над собой и над своей командой. Также он очень удобный, просто сделан, сконструирован. Да? То есть в нем находиться – это сплошное удовольствие. Это наш маркетинг-план. Мы очень быстро развиваемся, вы могли видеть уже динамику нашего роста. И, конечно же, очень стремительно мы развиваемся благодаря маркетинг-плану, потому что мы, наши участники они получают вознаграждение за свою активность. Мы разработали этот маркетинг-план. Для партнеров, которые популяризируют наше сообщество по всему миру. За лично приглашенного гостя в сообщество вы получаете 20% от стоимости приобретенного им пакета. И до 40% вы получаете а, с бинара. Мы завтра на воркшопе детальнее пройдемся по маркетингу. Я покажу вам калькулятор а, доходности, который находится в бэк-офисе. И вы сможете посмотреть, что вам нужно сделать а, для того, чтобы приобрести и выйти на тот уровень дохода, который нужен именно вам. То есть вы можете построить свой собственный бизнес, зарабатывать на современной платформе, на технологии блокчейн, где у вас есть их поддержка, где у вас есть удобный офис для работы. Вы тут не зависите от обстоятельств, вы ими управляете. Ваш аккаунт – это только ваша собственность. А, наш бэк-офис, он спроектирован для управления не просто командами, а целыми организациями. Мы под это разработали целый блокчейн. А, и благодаря технологии блокчейн все транзакции, они прозрачны. Это делает ваш бизнес безопасным, привлекательным и независимым от других людей или организации. Мы предлагаем а, разные уровни доступа для абсолютно любого человека, который видит себя с нами. То есть курсы, вебинары и другие а, возможности, они а, распределены по логике в зависимости от уровня вашего доступа. Доступ, который вы приобрели а, как участник, это ваша пожизненная собственность. Вас а, не, ничего не принуждает платить какие-то абонентские платы, дополнительные платежи. Мы даже дали возможность зарегистрировать и испытать, что такое Извизия, бесплатно. То есть вы прямо сейчас можете зарегистрироваться с помощью реферальной ссылки человека, который вас пригласил, да, и испытать а, все изнутри сами. можете посмотреть в бэк-офис, вы можете а, полазить по сайту, а также вы можете завтра прийти на воркшоп, и я вам все это покажу, и мы вместе с вами разберем. Здесь а, у нас есть а, разделы с проектами, а, это проверены успешным стартапы. и благодаря глубокой интеграции все участники сообщества получают привилегии и эксклюзивные бизнес-возможности, такие как а, бонусы AirDrops, это а, токены того или иного блокчейн-стартапа, специальные условия участия в ICO, эксклюзивные права по партнерским программам, а, доступ к закрытым офлайн и онлайн-мероприятиям. Здесь у нас проекты с глубокой интеграцией. Глубокая интеграция – это когда вы с помощью ваших данных Easy можете залогиниться на сайтах этих проектов. Это очень удобно, то есть вы даже сейчас можете зарегистрироваться и с помощью ваших данных уже перейти на сайт этих площадок и там все посмотреть. Easy бизнес Life. Благодаря... Нашим нашем сайту сайте да, у вас есть возможность управлять вашим бизнесом со смартфоном, что делает ваш бизнес мобильным и доступным всему миру. То есть вы можете развиваться, зарабатывать, строить свою команду, путешествовать и наслаждаться вашей жизнью уже сейчас. Так как делают тысячи наших участников, так делаю я. Благодаря технике четырех шагов» вы достигнете задуманных ваш, вами целей в кратчайшие сроки. Это наша дорожная карта. Полтора года назад да, наше сообщество начало развиваться, и для правильного и грамотного роста, конечно же, нам нужна дорожная карта, где обозначены все наши цели. Часть этих планов уже осуществлена. Для того, чтобы получать апдейт по текущему статусу развития сообщества, а вы можете посещать наш еженедельный EasyPizelive по понедельникам, где мы рассказываем о всех наших разработках, о том, чем мы сейчас занимаемся и куда мы идем. Easy World. Что это такое? Конечно, онлайн открывает для нас огромные возможности. Это потрясающий инструмент да, для оперативной работы, общения со своими близкими, партнерами по всему миру. Но ничто не сравнится с этой потрясающей энергетикой, которая царит на наших офлайн мероприятиях, которые мы организуем как минимум два раза в год. То есть представьте, как это здорово встретиться всем вместе там, в какой-нибудь теплой стране со всеми своими партнерами, да со спикерами, с топ-лидерами, да, поделиться своими опытами, пообщаться, участвовать в разных мероприятиях, которые мы для вас готовим. Это очень классно. вот Буквально на прошлой неделе все вернулись из Турции, где мы праздновали один год нашему любимому из Бизи, И люди приехали настолько счастливы, настолько заряженные, это настолько объединяет, сплочает, что это действительно потрясающе. Мы очень ответственно относимся к организации наших мероприятий. Мы очень быстро растем профессионально, каждое наше мероприятие, оно не похоже на предыдущее, оно уникальное, все уезжают с яркими впечатлениями, воспоминаниями, и э, мы скоро выложим у нас целое просто огромное количество фотографий и видео, мы скоро ими поделимся, и вы сможете прочувствовать, что это такое на себе. Uh, easy Business, Easy Life, Easy World, добро пожаловать к нам, добро пожаловать в нашу команду и помните, что каждый из нас, он в состоянии изменить мир, uh, но первое изменение начинается с себя. Основная цель сообщества – это успех наших партнеров, поэтому это мы, это Easy Business. Я благодарна вам всем за то, что вы сегодня пришли. Я жду всех вас завтра в это же время на воркшопе. Мы пройдемся по сайту, все с вами посмотрим. Всем хорошего дня. С вами была Этерия. И увидимся завтра. Счастливо.